Где заработать всего за 30 секунд? Конечно, на бинома Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет. Только на бинома вы можете зарабатывать даже без вложений. Почти моментальный вывод средств. Бездепозитные бонусы и подарки. еженедельные турниры и денежные призы. Убедитесь сами прямо сейчас. Шаломчик, Вова, шаломчик. Мы зашли пожелать вам хорошего дня, хорошего продолжения дня, точнее, хорошей энергии. Никто не болеет, все нормально. Мы в делах, трудимся. Ребята, кто тут есть? Давайте быстренько с кем-то пообщаемся, буквально пару человек. Когда трек выйдет? Ты о каком-то треке конкретно спрашиваешь? гастроли, нет, не закончились, они у нас не кончаются, вообще. Мы хотим посетить все города. У нас крайний концерт был в Перми. Невероятный концерт, еще раз спасибо всем. Перми, это пиздец. Так смотрим, кто у нас здесь есть. Обновляется быстро. Давайте с кем-то случайно просто. Блять, все так она быстро обновляется, как мне пальцем попасть вообще. Допустим, я не знаю, давай. О, Валерия у нас. Сейчас ждем Валерию, не знаю. Здравствуй, здравствуй, Валерия. Привет, привет. привет. Как у тебя дела? Тебя у меня все отлично. У тебя все отлично. У меня все лучше, правда зовут Кирилл? Нет, я обманываю всех. я обманываю всех. Как? Я обманываю всех. Я обманываю всех. Ну как тебя зовут? Инакентий опасный. Инакентий опасный. Инакентий? Да. Я не похож. Я не похож. Не, вопрос на кипаиста. Можешь называть меня? Можешь что называть меня? А че я тебя слышу? А че я тебя Нет, я не знаю. Вот блин, Через да, Нет. Вот, Расскажи мне, сколько тебе лет? мне, 18 18 Значит, тебя можно прямо. Да уже можно. Расскажи где ты учишься? Я вообще, я вообще украинка, но учусь в Словакии. Третий месяц. Третий, Оно третий месяц... А, но не месяц. Может... Это тоже можешь Я не думала, что я Я с С очень маленького города Днепропетровской области. Я думаю, ты его не знаешь. скажи, может не знаешь. Знаю, конечно, знаю. конечно. Знаешь? Да, конечно, да, конечно да, знаю. Ну, да, Так вот. Так, стоять. стоять. это круто. Никопаль это круто, это такое себе место, на самом деле. Да ничего не понимаете, не то место. Ну не знаю. Хорошо, я, типа, не ну, а очень а рада, что ты пожелала мне ну, а 17 лет. Как -то, как -то учиться, учиться, а? Учиться, учиться. Тяжело, хорошо? потому что на словацком языке, но нравится. А на кого ты учишься? Ну, как это сказать? На кого я учусь? Управление? менеджмент культуры и туризма, да. Короче, на кого взяли, на того и учусь. Да ну это жёстко. Не по на желание пошла, что Нет, я типа хотела сюда ехать учиться, но... Я боялась очень. Меня взяли именно сюда, я как бы была только за тракт, ну, именно сюда. Но, я не думала, но... что когда-нибудь буду рассказывать это тебе. Но не только мне, тут наш сможет почти пять тысяч человек. Можешь передать себе. Кстати, да, ну, не все пятеро тысячам я рассказываю, но Круто, в Украину значит, когда будешь? Приеду на Новый год только, а потом, наверное, летом. Четыре года, да? Пять лет. А, пять. Я тебе тогда могу приехать, я тебя могу приехать, тебя тебя можно видеть, тут люди прекрасные попадаются. Кто еще хочет пару слов на Кенти кинуть? Девять во внимание. Да, концерт в Москве это вообще был короче отдельный случай. Это Фу, вам спасибо, ребята очень-очень я впечатлён это было невероятно и пиздец вообще Но я должен сказать на самом деле в каждом городе настолько свой вайб все-все просто разваливают по-своему очень круто и больше всего короче я люблю людей на концертах тех которые реально не стесняются не которые купили билеты и Короче, как вам сказать двух словах, лучше давать концерты на площадках поменьше, но с людьми, которые пришли реально разъебать. Ну, либо на побольше, но тоже с людьми, которые пришли разъебать. То есть я веду к тому, что хочу сказать огромное спасибо, вообще отдельное спасибо всем тем, кто приходит и реально именно отрывается, а не просто стоит на концертах. Хотя у меньше. Поэтому потому это очень круто. В Москве, когда стали слэмиться под бурьян, я вообще охуел. В смысле, какой слэм под бурьян? Но это было охуенно. Спасибо всем. Пацаны там вообще дали огня. Мы редко выходим, короче, люди, редко. Не знаю, не знаю, как складывается, но мы постараемся, короче, почаще с вами общаться. Не только треками, а может как-то выходить, что-нибудь рассказывать. Опася, стоять. Молодой человечек. Меня зовут Володя. Здравствуй, меня зовут а, как ты, ты говоришь, Вал, Володя, мне 12 лет, я учусь на флексера. Да, ты, ты молодой пим? А, люблю осень, какао. Что еще сказать? Ты, а, ты куришь сигареты, ты пишешь имя своей любимой, и куришь на окне, да? Я курю, братан. А, только по вечерам, И когда нет. особенно, а, ну знаешь, отсвечивает мне всякая хуйня. Ладно, забей. Я не придумал. Шо вы куда едете? Мы едем, я тебе сейчас прям точный адрес скажу, хочешь? Давай. Бля, брат, тут таблички нет, я привык, я из маленького города, всегда есть таблички, а здесь нет табличек. Мы вот мост видишь какой-то? А, я понял. Mm. Ага. сейчас да, как-то да, да. табличка писать, я тебе обязательно ее прочитаю. Я только что вот оттуда. у меня есть машинка, такси, если найдешь, подходи. Вот Яндекс там, машина. да? Ой-ой-ой, да, это ты что-то палишь уже, братан, палишь. Mm. А что, такая то самая, ты не пропагандируешь курение здесь у нас э, в трансляции? Вы же зожники, правда? Я пропагандирую пару тяжек, не курение. Буквально парочку. Нет, я рассказать твою историю про табак и вообще изделия табака. Да? Давай, может, я тебе потом расскажу. Как все курилик съемят, поэтому не так же ну да. Ну короче, курить нормально, ребята. <плес> не, не надо <плес> <плес> Слышишь, расскажи, а кто там кричит? Что за девочки на фоне кричат? Да хуй пойми, это какой-то. Я тут на районе. У меня что вчера перестрелка была, видишь, вот тут все отходят. А, только отходит от перестрелки, вон уходит, прям я вижу. Вон уходит, уходит, да. Они такая. Только... Вот. Я на самом деле думал, что не будет, слышно. Это почему? Я ну я старался так стрелять, чтобы меня было слышно. А, в этом смысле. Ну да. Мы бенгерами пуляли просто из окна. Слушай, ну... Бороду, брат. Как мне её показать? Вау. А если, слушаешь, это правда, что, короче, я могу оторвать свой волосок, загадать желание, оно сбудется? По секрету нет, неправда. Но ты никому не говори об этом. Сука. <свист> Короче, так и живем. Так да? и живем. Да. Что, очень рад был с вами познакомиться. А слушай, кстати, ты на никаких музыкальных инструментов не играешь. Я играю, да, вот на.. Скрипке год отучился на фортепиано. Семь лет. Да? Вот. Слушай, это очень да. серьезно. Еще... Может куда-то поступать? Какую-то там академию скрипки? Не, я отучился на, на социолога. Ага. А скрипка при чем тут? А, я не знаю. тут спросил, я отвечаю. но <с g> Так-то я в рот ебал. Не, самое. на самом деле, ты прикольно выглядишь, если вдруг ты когда-нибудь научишься играть на драмах и на барабанах крутите, напиши мне в тирате, может быть, мои люди с тобой свяжутся. Лады, но мои люди свяжутся с твоими людьми. Я был а -а -а. рад э -э, пообщаться с кумиром, вот, давай на связи, не болей, ждем новых пиши, треков. Пиши, брат, обнимаю тебя, очень рад был познакомиться, если что, в натуре, вдруг, пиши, кстати, послушай альбом «Иностранец» тебе понравится. А, я хотел бы передать привет своему лучшему корешу из Черновцов, Андрюхе Некрасову, вот. А -а -а. Пользуясь случаем, я понял. через прямой эфир. Я думаю, до него это дойдет, в любом случае, я думаю, до него это дойдет. Я думаю, если кореш, значит, он тоже следит за нами, и, соответственно, он все увидит. Я понял. Вот так и поговорили а на самом деле у нас скучная трансляция пиздец. я ожидал какой-то экшен будет мы сейчас будем соединяться с людьми не вот с какими-то вот не скучными да и непонятными никому не нужными совершенно вообще бородатыми скрипачами странными вообще я даже забыл как его уже зовут никогда даже его не видел странный мужик но я надеялся сейчас какой-то экшен будет, люди что-то будут рассказывать, что-то делать. А... Ну что, ребята, есть у нас еще кто-нибудь здесь? Да, есть у нас фокусники, покажите мне фокусы, побраться. Кто есть? Я даже не представляю. Я кого-то нажимаю, я не знаю, простите, если я кого-то не увидел. <решил> ну что? <решил> У нас музыкальная пауза. Заказывайте песни. Короче, что-то очень долго. подключается. Мы отключаемся. Сейчас подключим еще кому-то. Кто здесь есть? Люди слетают. Вот кто-то есть. Я не знаю. Простите, опять. Лакост. Я. Опа. О. Жизнь. Салам, брат. Привет, я очень вообще просто, я в шоке, я не думал, что я подключусь, короче, прикол. Братан, видишь, а рандом э, это наша жизнь. Как ты? Брат? Да как я, как пеню, пожалуйста, это вообще это просто жестко. Как тебя зовут, брат? Меня зовут Кирилл. Мы с тобой туским. Четверочка тебе, брат, брат, брат теска. И же скажи, Кирилл, сколько да. тебе лет? Мне 16. Нормас, ты подрастаешь, красавчик. Будущее. Я типа тоже, короче, музыкой занимаюсь. Вот. Типа пишу треки. И меня вообще сравнивают с тобой, короче. Прикол. Типа типа я делаю в твоем стиле в каком-то там, короче. вот. Но да, братан, проблема в том, что даже я не знаю, какой у меня стиль, вот в чем проблема. Я бы тоже хотел делать в своем стиле треки, но я каждый раз что-то делаю непонятное, и меня это пугает. Ну я, типа... Ты просто, серьезный, да. Да, все окей, брат? Вот. Я не знаю, я прям вообще просто сейчас в шоке в таком нахожусь, типа ничего говорить не могу. Мне очень приятно, что ты со мной связь. Дом, ну вот. Приятно, если тебе я... приятно, то мне неприятно. Прикинь, как мне приятно, если тебе приятно, значит нам обоим приятно, братан. И это очень приятно. Это жёстко. А как тебе дела? А, да, я в 10 классе, короче. Ты такой 11-й класс или 10-й, да? А... 10, -й, 10 -й, типа... Ну Фу, nice, что вот. И... я тебе должен сказать Nice, nice Да, в музыкалке еще типа пошел э, Типа развиваться там На гитаре, короче, начал играть Вот уже второй год, типа, играю Ну, Музыка, собственно, сейчас Получается? Вот я, я, я, я, я да, получается, получается ну... А можешь что-то рубануть? Есть у тебя гитара под боком? Можешь рубануть что-то? Типа Кавер тебя могу рубануть Давай, давай, послушаем Давай, конечно, давай, послушаем Это круто, почему нет? Блин, не знаю, я сейчас очень сильно волнуюсь, и типа, ну вот, короче, гитара. Да, братан, ничего а, страшного, все волнуются, а да, ну, типа, да, давай, все сейчас, свои, все. все равно, какая разница, все свои. Сейчас замутим, сейчас, все, сейчас, сейчас, пять сек прямо Вон, смотри, тебе Ливан пишет, тебе Ливан пишет, давай, играй, братан, тебя смотрит величайший гитарист. Все, Величайший сейчас, исполнитель, артист и продюсер, просто послушай. Вот, гитара, собственно. Пять Пять сек. Блин, ну я не знаю, короче, как это будет. Сейчас. Мне кажется, будет так. четко. Ребята, поддержите плюсиком, пацана. Давайте заплюсуйте его по шурику. Да, кстати, пользуюсь, у меня скоро клип выйдет. Давай, давай, пользуйся Еще. случаем. Я сейчас тебе тоже плюсик поставлю, я... брат. Давай. Заплюсуем тебя сейчас. У меня вот профиле типа. Все, сейчас, сейчас, у меня там все этого, Обстановочка. Так, все, готово? Давай. А все будет. Сейчас я разыграюсь. Такого мелодия. Все, сейчас пойдем играть. Слово навсегда мы клеили с пепла. Все эти слова падают открытым небо. Горьким чувством я закрыл глаза на Прости, малая, но мне не волнуйся, на самом деле круто, не волнуйся, ты чё гонишь, это круто, это охуенно вообще. Я, короче, все прям, я очень сильно разволновался, ну, блин, я просто недавно начал ее как бы разбирать. Но и... тут сам сыграл То... факт от того, что ты все таки это сделал, ты не слился, ты мог сказать, что у тебя гитара сейчас не при себе или она расстроена, ты это сделал, братан, ты красавчик. Неважно, главное, что ты это сделал. Понимаешь, это и есть ключ, короче, к движению. Неважно как. Ты в любом случае все равно натаскаешься и сделаешь это каждый раз, ты будешь делать это еще круче. Тут сам факт в том, что ты это сделал сейчас, понимаешь. ты в этом красавчик, братан. Спасибо. От души тебе вообще, от души тебе. Если наша музыка как-то тебе помогает, значит, ну, и нам лучше от этого. Мы понимаем, что мы все правильно Спасибо, что послушал. Я правда волновался, но. Я что-то попытался сыграть. Бро, никогда не волнуйся, это все мелочи. Показывай себя так, как ты есть, это все херня. Ну я тоже музыкой занимаюсь, как бы свои песни у меня есть и вот типа, может быть что-то как бы от тебя научился. Спасибо тебе большое. Смотри, сколько людей тебе сердечки понаставляли, видишь? Сейчас вот люди тебя поддерживают. Это так ты переволновался? попасть, но, короче, ты в Саратов как-то не собираешься, а, Я не могу тебе сказать точно, но мне кажется, мы будем там скоро. Я не скажу тебе точно, но вполне возможно мы доберемся до Саратова в ближайшем времени. А слушай, а можно как-нибудь я тебе на оценку клип свой скину, когда он мне выйдет? Как мне смело выйдет? пиши, Это... брат, смело пиши. А куда можно тебе написать у меня, типа, клип я вот думаю... прям на дня? Я сберил, сколько людей тебя увидело вообще сейчас, я думаю, ты когда его выложишь, наши ребята, которые ведут и аккаунты, ну, у нас очень много людей, они уже по-любому тебя заметили, что они, делают, что они делают так, чтобы я его увидел, брат. У меня просто эмоции, я в шоке. Братан, развивайся, тебя добра, энергии, позитива, рад был тебя услышать и видеть, и спасибо, что ты не забоялся и сделал то, что ты хотел сделать. Спасибо, спасибо тебе. Обнимаю тебя, брат. Давай, давай, на связи. Видите, ребята, берите пример с пацана, вот, не засал и сделал, хотя мог слиться. И сказать, да, блядь, гитара там, где-то там. Я бы на самом деле, возможно, тоже так сделал, слился бы, не буду брать. Но он красавчик, этим он уже сильнее меня, потому молодец, огромный молодец. И вот так и живем, видите, мне очень приятно, что у нас такие люди, и такие простые, охуенные, и прекрасные. Ну, что вам еще сказать? Мы уже почти приехали. Я, к сожалению, должен покидать эту трансляцию, но я думаю, скоро времени мы вернемся и обязательно с вами еще пообщаемся. Потому что спасибо всем огромное вообще кто на связи. И, кстати, да, скоро у нас будет много новенького, много новенького. А по поводу трека, кстати, меня очень много спрашивают Макмиллера. Которые мы сделали презентацию В главклубе на московском концерте Ребята, я не знаю, ли мы его будем релизить Ну, я просто сделал этот трек В память Отличному артисту И исполнителю И но есть всегда свои моменты Потому, я не знаю Пока я не могу ничего обещать, потому пожалуйста Не задолбливайте меня с вопросами, когда же выйдет Этот трек, я не знаю, ли он выйдет Я его просто сделал, я его просто презентовал один раз И ну в память о человеке а выйдет ли он, не выйдет, я не знаю ну короче, время покажет не знаю, пока я не особо готов а так, спасибо всем огромное всем добра, позитива на связи